Некоторые лыжи так долго ждешь на тестах, с ними встречи, что когда вот в итоге до них дорываешься, то даже не знаешь, как бы то ли ты вот рад им, потому что долго ждал, либо они действительно хорошие. Здравствуйте, долго, действительно, я хотел давно потестить лыжи межести, тяжело их найти на тестах, ну, мне удалось, я нашел вот такие вот. Сегодня вот говорим о них. В общем, лыжи, вызовшие у меня своеобразные ощущения. С этой стороны, у меня вообще к ним нет никаких претензий. Они нормальные, абсолютно. Я попытался позагонять их в разные режимы. Вот И так, вот, чтобы сказать, что вот там какая-то проблема у них есть, я так вот не могу сказать, что, ну как бы, ну нет, на самом деле нормальная лыжи, то есть, вот, в принципе, средняя, хорошая лыжа. Но я не могу сказать, что вот они меня как-то зажгли, они мне как-то вот, действительно, вот, как-то вот захотелось мне на них еще покататься или что-то еще нет вообще, вот, вообще никак, значит, а теперь детали. Лыжа быстрая, хочет скорости, и, в общем-то, на ней идет, но если вы попадаете на некие неидеальные условия, не хороший снег смешанный и неравномерный по структуре, вы едете по стиральной доске. Лыжи ничем вам не помогает никак, и надо все отрабатывать ногами, разгружать их и проходить чисто на ногах. А, на малой скорости, ну, как бы это вообще не фан, это вообще не Ася, это вообще не их. В общем, мы как бы... Вообще, вообще даже думать не надо. Вот, на склоне, как-то я вообще их не понял, на, на трассе я имею в виду. То есть у них хватка, вообще вопросов по ним нет. Хватка есть, она присутствует, она такая добротная такая, прям вот схватился и, и все. Но у них, как бы, нет урезанной дуги, то есть никакого фана по кантанию на, на подготовленной трассе, как бы, ну, на них не особо есть. То есть чисто просто классика стайл, проброс задников такой то есть такой чисто скользящий поворот вот. но при этом как бы да то есть они в общем-то ноги уже почему-то как-то вот в этом моменте не бьют то есть торсионка у них лютая жесткие хватки хорошие вот на ходах управляемостью проблем нет нареканий у меня не было проблем то есть они хорошо идут в общем-то да в общем-то вот в принципе и все то есть вот да хороший то есть можно покупать но наверное можно вот, если как-то вот, душа у вас к ним лежит и вы такой вот именно такой скоростной именно фрирайдер, который по большей части катается на каких-то нормальных снегах Не там убитых, разбитых, никаких. каких-то, даже может быть где-то в перемешку с жесткими какими-то настыми льдами ободранными То как бы и хорошо Но учтите, что неравномерный снег как бы они не очень любят Вот в принципе и все То есть вот и, и похвалить мне как бы не за что их и поругать мне их не за что. Ну, в принципе, вариант, вариант. Ну, такая тройка из пяти, но тройка такая заслуженная, крепкая, надежная, понятная, стабильная. Все. Пойду возьму другие. Как обычно, подписываемся, лайки, на сайт больше катаемся. Пока.